Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Юлия Ермак, эксперт по здоровью детей, профессиональный инструктор на плавания, руководитель школы осознанного родительства и мама 8-летнего Антона. И сегодня мы продолжаем серию уроков по грудничковому плаванию. Если вы еще не смотрели предыдущие видео, я рекомендую зайти на мой канал Юлия Ермак. И посмотреть предыдущие видео, видео про то, как плавать ребенка в ванной, про то, как нырять, техника безопасности и другие, возможно, для вас полезные видео. Итак... Сегодня наша тема плавание ребенка на животике. Плавать на ребенка на животике можно разными способами, но сначала мы будем с вами учиться переворачиваться со спинки на животик. Как мы это будем делать? Когда ребенок у нас на спине, плавает на спине, вы помните о том, что ушки обязательно должны быть в воде. Чем ниже ребенок будет погрузиться в воду, тем лучше для него, потому что он будет чувствовать себя в невесомости. Также следите за своей рукой, чтобы она была легкая, нежная, воздушная, да, чтобы ребенок не чувствовал вашего напряжения. Да. Как мы будем разворачиваться со спинки на животик? В первую очередь вы должны почувствовать ребенка в ракушечке. Мизинчик под затылочек, мизинчик под подбородочек. Итак, э, э, э, у нас жемчужинка в ваших руках, но у жемчужинки есть ручки, которые часто путаются между вашими ручками, то есть застреют. Смотрите, что вы делаете, чтобы ребенок не зацепился своей рукой между ваших рук, вам необходимо свои ручки соединить. Соединили свои ручки, опустили ручку ребенка в воду и отталкиваем от себя, от себя. Отталкиваем от себя, оттолкнули, да? Давайте еще раз повторим. Я делаю левой рукой, вы можете делать и левой, и правой, и той, которая вам удобна. Смотрите еще раз а мизинчик под подбородок, мизиночек под затылок, оттолкнули верхнюю руку от себя к дальнему бортику, к дальнему бортику. Я вам рекомендую взять куклу и проделать то же самое. И при этом ребенок оказывается у вас на, по, э, на вашей руке под подбородок и два пальца над водой. Обратите внимание, два пальца над водой. Можно перехватить два пальца над водой. Итак, это поддержка под подбородок. Также для э, плавания на, на животике мы используем поддержку ковшик. 4 пальца под грудь, большой палец и рука, то есть большой палец и рука создают такой вот ковшик. Да? Подбородок ребенка падает в ложбинку, да? вот, то есть вы поддерживаете прям практически на руке. вот. И третья поддержка – это просто под грудь. Когда ребенок прекрасно себе держит уже головушку, когда он уже уверен, вы можете поддерживать ребенка под грудь. Но если ребенок уже начинает держать головку, но в то же время еще не совсем уверен, вы можете также поддерживать ребенка под грудь, но при этом выводить его в диагональ, попу ниже воду, головушку выше над поверхностью воды, чтобы расстояние лица ребенка до поверхности воды было таким, чтобы он просто не достал, когда наклоняется воду, если он вдруг наклонится в воду. Итак, что же вы делаете на животе? Мы переворачиваем со спинки на животик, оттолкнулись от себя и поплыли восьмерочка, восьмерочка наша любимая. Можете перехватить правой ручкой, Оп. вот таким вот образом. Кукла менее гибкая, чем детки, но тем не менее, когда вы держите ребенка в такой позе, в такой поддержке, имейте в виду о том, что два пальца это ваш индикатор того, что ребенок не хлебает. Когда ребенок, когда вы начинаете двигаться, вы следите не за головой ребенка, не за ртом ребенка, а именно за тем, что пальцы у вас не утонули, то есть следим за пальцем. Также вы можете просто дать в рот ребенку палец, и вы будете тоже знать о том, что ребенок не ныряет, да? то есть вы следите, чтобы вы не, вместе с пальцем не погружались в воду. Как только у вас больше появится уверенности, вы можете использовать вот такую поддержку. Да? То есть вы можете уже отсюда, со стороны спинки, разворачиваться в ковшике. Четыре пальца под грудь, большой палец под подбородок. Оттолкнулись, и вот вы уже на поверхности воды, вот в такой поддержке. Видим, да? Четыре. Не вот так вот задерживаем, да, а именно четыре пальца под грудь. И поплыли, поплыли, поплыли. Молодцы! И когда вы находитесь на, на животике, что вы можете делать? Вы можете плавать восьмеркой, как только что вы увидели, змейкой влево-вправо. Подплыли к бортику, Оттолкнулись, отталкиваемся мы полной стопой. Полная стопа. Оттолкнулись, поплыли, оттолкнулись, поплыли. Отлично. То есть вы на ножку ставите полной стопой и отталкиваемся ровно настолько, насколько оттолкнулся малыш. Оттолкнулся хорошо, поплыли хорошо. Оттолкнулся плохо, стоим на месте. Или вообще не оттолкнулся, да? Ждем реакцию ребенка, чтобы ребенок сам. Также вы можете простимулировать пяточки, то есть щекотушки-щекотушки, подхлестнуть водичку на попу, на поясничный отдел. Да? Подхлестываем водичку для чего? Для того, чтобы активизировать ножки. Не всегда они активизируются от этого приема, но, тем не менее, пробуем щекотушки, подхлестнули, можно подхлестнуть на затылочек, чтобы водичка потекла по лобику, и также начинаем активизировать ручки, начинаем, если ребенок прям в тонусе, в тонусе, хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп по водичке, отлично. Если ребенок хорошо уже отдает ручку, вы можете вытягивать ручку вперед, раз. И вытянули раз раз раз потянули потянули отпустили впереди ребенок сам поджал сзади отпустили впереди а сам поджал сзади отлично также на животике вы можете взять ребенка в тройничок ножки в тройничок Указательный пальчик между, ваших, между ножек ребенка, ручка захватывает ножки ребенка и коленочки поджимаем к животику, вот прям к животику, к животику, к животику, к животику, молодцы, лягушечка такая, лягушечка, лягушечка. Также вы можете лягушечкой за подбородочек да, плавать. Ква-ква-ква, ква-ква-ква, ква-ква-ква, ква-ква-ква. Отлично, отлично, молодцы. В следующем видео мы обязательно с вами начнем нырять и нырять всякими разными способами. И, дорогие друзья, следите за моими видео. Я уверена о том, что вы сможете научиться делать это самостоятельно. Если у вас что-то не получается, вы не уверены, сомневаетесь, некому подсказать, я с радостью вам помогу. Обращайтесь ко мне по телефону 8 926 445 45 05 или же на skype .ком. Я есть во всех социальных сетях, добавляйтесь и э, берегите себя, я уверена о том, что у вас все получится. Пока!